корпоративная связь. Вот вашу сим-карту никто из сидящих других подделать не сможет и получить. А у всех остальных я или Валерий, Павлович, Валерий Павлович, может пойти легко это сделать. Каким образом, сделать. не буду рассказывать, но это очень просто и легко. Да, делается просто дубликат, получается смс-сообщение на вашу банковскую карту. И с вашей банковской карты, зная обратную сторону, можно любую сумму перевести куда угодно. Вот какая ситуация. А мы светим свои карты направо-налево. Конечно. Второй момент. Я вам просто скажу. Вот вы когда приходите оплачивать, например, в терминал, вы чек забираете, куда вы его потом деваете этот чек? Вы его выбрасываете, правильно? Да. Есть люди, которые корзину четыре раза приходят и собирают потом. Вот. Не обращали внимания? Они четыре раза собирают. И смотрят, кто оплатил, на какого оператора, какую сумму, с какой периодичностью. Сейчас электронное мошенничество осуществляет огромный сбор данных для того, чтобы точечно направить. Вот смысла нету, например, человека вот вас, например, грабить. Почему? Потому что мы о вас ничего не знаем, если это мошенники. А если мы узнаем вашу уже ситуацию платежей, то легко отследить и понимать, что из 100 человек вот одного человека можно вырвать. Почему? Каждый месяц женщина переводит 150 200 тысяч на какой-то расчетный счет. Значит, у нее есть деньги. Правильно? Значит, на нее можно сделать хакерскую атаку и, в принципе, завладеть ее им зарисами. На вас нападать нечего, потому что вы 5 тысяч отправляете своей дочери. Ну, смысл 5 тысяч тратить? Больше потратить. А там, где есть большие суммы, естественно, можно нападать. Поэтому мы и призываем всех. Вы включайтесь в корпоративную мобильную связь. Почему важно? Во-первых, это защита. Во-вторых, это дешевле. Любая корпоративная связь, Всегда дешевле любой крутой, обычной, от обычного доступного тарифа. Почему? Потому что любой оператор выставляет в обычном тарифе, возьмите любого оператора, всегда минуты описываются и приписываются только в домашнем регионе, в большинстве своем. Ни один оператор за копейки вам связь не даст, тем более интернет. Вот хотите, любого оператора сейчас разберем, я отвечу на все ваши вопросы. Вот просто поверьте. Если мы берем корпоративную связь, то безусловно мы говорим о том, чтобы это было надежнее, качественнее и естественно дешевле. Вот о чем мы говорим. Все операторы, как вы просили, они буквально в ближайший месяц уже начнут работать. У меня 5 октября, с 5 по 6 октября встреча с большой четверкой окончательно. уже мы утрясаем эти моменты. Мы увеличили стоимость кэшбэка, то есть то, что мы говорили. Мы сделали так, чтобы в ближайшее время будет утверждено Валерий Даниловичем, и э, вот Евгений Валерьевич прилетает в Сингапур, и мы с ним сегодня договорились о встрече, вот, жду его звонка после воскресенья. И мы увеличиваем кэшбэк значительно, мы увеличиваем кэшбэк даже по рекомендации, то есть любой из вас, кто пользуется с мобильной связью, может порекомендовать и за это получает. Каждый из вас может порекомендовать... Минимум 50-100 человек. Да хоть тысячу. Хоть тысячу. Получает и каждого... Задолжен, да. а? Как подписаться, они должны Они должны пользоваться нашей связью. Почему? Потому что это выгодно. Мы делаем тариф, чтобы это было выгодно. А если по вашей рекомендации партнер, то закрепляется... А, а вы, имея личный кабинет, на да. есть кнопочка нажимаете, и нового пользователя регистрируете, и он получает сим карту А если уже есть пользователи, хотя... Вы... Можете... А? отвечая на ваш вопрос. Вы звоните просто на, нам, на наш номер телефона и говорите, ребята, вот у меня есть человек, который хочет пользоваться моей связью. Вашей связью. Его зовут Иванов Иван Иванович. А Все. Вот его контактный номер телефона. Вань, тебе позвонят. Все. Ване больше ничего не надо делать. Мы ему сами позвоним, его подключим, а кэшбэк будет <связано> <Все>. телефон, <озвучьте связано> У Сейчас, сейчас. Вопрос такой. Сейчас, чтобы от одного особенного оператора к другому сохраняется номер телефона. Да. Вот у меня номер уже 10 лет. Если я сейчас захочу прийти на связь она, с вами. Сохраняется. Елена Алексеевна, сохранил свой номер. Да, вот переход со своим номером. Если вы обратите внимание, у нас. Сейчас молодой человек. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас все, все данные Есть дам. Есть региональный представитель. Вот помните, региональный представитель. Замечательный представитель. Да. Да. Да. Абсолютно верно. Она, как раз вопрос задавайте. Нет, вопрос задавайте. Нет, номера все сохраняются. Вопрос на начало. Все сотрудники этой организации должны будут подключиться. Заинвестироваться как пользователи, да? Либо я дам руководителю этой организации столько, сколько это симпатий, она сдаст их своим... Смотрите, да все достаточно просто. Если руководитель хочет стать партнером, а ему, в принципе, ему не выгодно не быть партнером, ему выгодно быть партнером. Я бы на его месте стал бы VIP-партнером. Я, кстати, сразу стал бы VIP-партнером. Когда ко мне пришли с таким предложением... Я человек, который занимается внешнеэкономической деятельностью по сей день, который уже затухает, скажем так, значительные годы. Я сразу, в принципе, увидел выгоду. Это было несколько лет тому назад. Я стал партнером и, в принципе, всю эту модель, я вам проще скажу, что бизнес, который сейчас развивается вне этой системы, в принципе, он будет страдать. Из года в год он будет страдать. А человек, который с бизнесом пришел в компанию, он будет просто процветать. Это доказано уже давно, и об этом нечего да, говорить это даже, потому что... А, принцепленные, принцепленные абсолютно верно, Все. абсолютно верно. Если вы хотите подключить организацию, вы можете что сделать? предложить руководителю организации, для больших организаций мы можем сделать специальные тарифы. Это абсолютно прав... правомерно. Вы говорите организацию, мы связываемся с руководителем, кэшбэк будет падать в 903. Девятьсот три, четыреста пятьдесят пять, семь, семьдесят пять, с девяти до 18 и после 18 до утра восемь, девятьсот восемь, девятьсот три, четыреста пятьдесят пять, ноль семь, семьдесят пять, можно Ильгиз Ирекович, Просто Ильгиз. Я слишком молод, мне еще нет семисти, поэтому можно просто Ильгиз. Ильгиз. Все, спасибо.